Привет всем! С вами снова я Алена. И сегодня я решила снять первый раз в заплейнг. Также вы можете, сразу скажу, оставлять свои комментарии э, в группе Hello Я думаю, многие знают, как меня зовут в Наклассниках. В э, Наклассниках, если кто не знает, меня зовут е Елена Воеводина. Вы там меня можете найти. И войти в группу Хелен Голд. Надень на себя 30 вещей. Дальше у нас надень на себя 30 вещей. Это у нас задание от Софии Шкам, Шкамат. А другая девочка говорит, или 32. Поэтому, чтобы никто не обиделся, я надену на себя 31 вещь. Вот так будет. Так, так как на мне уже есть четыре вещи, сейчас я вытряхну весь свой гардероб и будем одевать. Так, одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Тринадцать четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Так, 17, 13, 14 вещей мне еще надо достать из земли где-нибудь. Так, пробуем ну, я набрала целую кожу. Будем одевать. Чтобы я не обсчиталась. 8. Я я остановлюсь. Итак, сейчас идет 10-й тогда все это будет. Я я очень очень, очень, очень, очень, очень, очень, очень, очень, очень, очень, очень, очень, зачем очень, очень, очень, Как-нибудь влезу, что мне это стоит. Видите, какая я красивая. Гляньте. Ну как? <смех> Хорошо. Юбочка. Классно прям так. прям так. как юбочка. Так, сейчас 14. 14. 14. 14. 14. Ой, я это не сниму, потом придется что-нибудь разрезать. Обычно какую-нибудь дверь придется разрезать. А тут я не знаю, как я их сделаю. Я, я их, конечно, не до конца одену. Ремень я вообще сниму. Нужно. Угу. Хотя это же дополнительная одежда. Я считаю, как мне будет хорошо. Ой. Я, еду, сниму. О, как а -а -а. я могу Я сделаю это ради вас. Сделать сняла Она висит. У ну, меня даже, наверное, тридцать пять И еще я взяла браслетики, тоже вещи. Можете посмотреть на меня. <говорит> Ой. Ой. Ой. Ой. Ну как? я красивая, уже да, красивая я, я очень красивая.